Микрофон в лесу. Сегодня мы транслируем финальные велогонки. В них участвуют победители отборочных соревнований. Погода вполне удачная. И в этом замечательном лесу просто приятно посмотреть на гонки. Тем более, что сегодня встречаются молодые. Внизу подо мной старый опытный гонщик медвежатников дает последнее указание участников. Друзья мои, победа без сомнения Почти всегда зависит от умения соединить спортивный жар и пыл с расчетливым распределением сил. Как пожилой знаток велосипеда, я передать хочу вам опыт свой. Тому из вас достанется победа, кто и педали крутит с головой. Внимание! На старт! Вот на старте появляется первый участник, лисенок пушистый хвост, а это зайка-фигурист, а это топтыгины, медвежья порода. Кое-кто уже приготовил цветы, только кому они вот останутся? Проверить всем свои машины, педали, стулки, спицы, шины, рули-звонки и тормоза. Все готово к старту, внимание! Внимание! Следите за. Ой-ой-ой, какой горячий. Надо спокойнее, это не по правилам. Внимание! Куда ты, Зайка? Эх, и этот туда же. Не вы не выдержали. Такая быстрота на старте не нужна. Внимание! предстоит большой и трудный. Здесь каждому предоставлена возможность показать не только свои спортивные силы, но и тактические способности. Нужно уметь рассчитать свои силы. Вот вперед порываются зайка и ресенок. Началась борьба. Где ресенок уходит вперед, зайчик в свою очередь обходят его. Горячие ребята. Вот братья, чей тут ход на не Хотя нет, младший тоже пытается обойти старшего. Ресенок делает прыжок и предлагает быстрый темп гонки. Посмотрим, что же будет дальше, кто же будет первым. Здесь проходит трасса гонки. Тишина. О, где же осторожность? Надо же за дорогой смотреть. Да, неприятная ситуация. Спешить надо. А эти верки младше не могу вот только любопытен. Зевать в пути нельзя. Не больно? А ты не заглядывайся, а теперь вот надо спешить. Нажимай ниже, нажимай, нажимай. Ну вот он уже и догнал. Песенок пытается не стать упущенной. Обходит Мишу. Но на гонгу не хватит силы идти в таком темпе. Лидером гонки по-прежнему является зайком. Осторожно, Ой. И опять из-за невнимательности. Это уже лихательство Теперь горячий и опасный противник надолго задержится. по зайкули гонки. Кажется, решил оторваться от сильных противников против Токтыгина. Легкая передышка. Такая остановка не рекомендуется, ведь сзади идут конкуренты. Все же отдохнуть придется. Кажется, собираются купаться. Ведь это безрассудно. Востонишка, ему даже эти аплодисменты случайных зрителей в служих. Послушай, а, Зайка! Эй, Зайка! Это же не соревнование по плаванию! Э, все равно не слышал. Кажется, братья Татыгины самым реальным образом претендуют на первое место. Они обошли зайку и теперь являются лидерами гонки. А до остается уже не так много. Лисенок также приближается. Сейчас начнется, кажется, самое интересное. Впереди трудное препятствие — Орлиная гора. Здесь у каждого своя тактика. Кстати, первая половина дистанции ими пройдена с рекордным результатом. Зайки бросаются вперед, но не слишком ли поздно? Ай, я и где твоя голова была, зайка? Зайка хочет сходу взять гор. А вроде с Еще, немножко, еще, еще, еще, еще, еще, еще, верти, верти, верти, еще, ну, один нажим, ну, еще, еще. Ох, а вершина была так близка, так почти преодолена. Братья-то тыгни, стремительно бросаются в Тыгины приближаются к финишу. Какой блестящий темп! Как прекрасно рассчитаны силы! Какой успех! Но кто же из братьевну и ты не Линия финиша пройдена! Вот когда сказываются результаты, компания. Среды? Среды? За что? Я, и тут хотел фокус показать. тобой оплата. А вот и кушистый хвост. Что такое? Зачем такие фокусы? Опять так, так, компания. На это-то серьезно. Так, пениш, уйдите скорей. Я вспомнил, скорей, Скорее! скорей. Восьмёр курсёнок получил. Да брось цветы, зайка! Тонка окончена! Они... Они поздравляют своего тренера. Ведь победитель Гонки старший Топтыгин. Вот только цветы не по принадлежности вручены. Надо бы их победить или отдать. Да бы не не был. Вот, вот теперь правильно. Победила, как всегда, разумная тактика. На этом я заканчиваю репортаж с голоса.